Конечно же, важно понимать, что одного размера почерк нам недостаточно, чтобы судить о качествах человека, и окончательные специфики интерпретации зависит уже от специфики каждого конкретного почерка. Как и когда мы говорим с вами про любой признак. Какой почерк специально взяла, чтобы были клеточки, чтобы было нам виднее. Как вы думаете, какой здесь размер у человека? Напишите тоже в чат. Крупный это от 3 миллиметров и больше. Мелкий это все то, что меньше. Норматив у нас где-то 3 миллиметра. Да, я вот. Так и подумала, что что-то, потому что вижу в чате, но здесь почему-то ничего не пишется, я поэтому так. Размер почерка я напоминаю, посмотрим по средней его зоне. Верхняя и нижняя это вертикальный разброс, мы еще сегодня дойдем. Мелкий, да, размер получается мелкий у нас меньше чем 3 миллиметра, они везде не вполне устойчивые, тенденция к мелкому. да Если у нас получается, да, я здесь смотрю табличку, у нас здесь есть столбик крупного почерва и столбик мелкого почера Бывает, что размер средний, он не крупный, не мелкий, примерно 3 миллиметра, мы не можем каждую букву по линейке измерять, здесь уже получается тогда математика и, как ни странно, более неточные значения. Вот, По-моему, в Венгрии они вводили, или в Болгарии, не буду врать точно, в какой-то стране вводили точно точное измерение, мы сидели с линейкой, все вымеряли, с транспортиром вымеряли, насколько наклон вправо, наклон влево, и это стало давать очень сильные погрешности, как ни странно. Казалось, вроде математика должна больше как-то упорядочивать. И здесь он мелкий. Но если будет не туда, не туда, что мы будем делать? Вот у нас почерк ровно 3 мм. Он у нас и не крупный, и не мелкий. Где мы значения с вами будем брать? Напишите мне тоже в чат. В середине чего? Вот у нас два столбика. И если открыть табличку с размером почерка, Здесь есть крупный и есть мелкий. Где брать значение? Середина чего? Два столбика. Середина чего? Где мы будем брать значение для таких почерков? Такие тоже есть. Не обязательно он либо слишком какой-то мелкий, либо совсем крупный. Середина столбиков в зависимости от тенденции почерка к крупному, либо к мелкому. Не совсем поняла. Вот у нас не подходит ни в крупный, ни в мелкий. Он у нас средний между, между крупным и между мелким. Вот он ровно 3 миллиметра. И там, и там. Да, верно. Здесь уже в зависимости от скорости. Либо вверх пойдем и из того и из другого столбика будем брать. И из крупного, и из мелкого. Либо если там скорость и уровень развития личности, мы вниз пойдем уже. Мы будем брать и там, и там из двух столбиков. Понятно, что делать с теми, которые не подходят как крупные, как мелкие. Хорошо. Что у нас с этим получается? Выяснили мы, что он мелкий. Что для него нам подходит? Какие значения мы для этого человека взяли бы? скромность, краткость, исполнительность, вверх пошли, да? Говоритость. Чувство долга, да? Реализм про него. Взвешенность, предпочтение всех подробностей, педантичность, Пидант есть такой, да, то есть все вот это мы можем про него взять. Что, кстати, с формой букв? Какая здесь форма букв? По элементам. Вот Таких почерков, кстати, очень много. Как ни странно, но их много. Мужской, безусловно, почерк. Много таких похожих, очень почерк. Что с элементами формы? Небрежно. Нет. Мини-брежную. если брать просто по форме, минебрежно элементы вообще спрашиваю гирлянды аркады нити скудная нет, нет не поняла. посмотрите внимательно насколько она разве она скудная скудная это что то уже упрощение до да, ущербности до да, свидания в буквах нет не гирлянды, гирлянды да до нити тоже далеко Откады, да, здесь неразвитая логика, банальная как посмотрите, как буква написана, доскудная, да, да какой-то небрежный, ему далековато, слишком подробно все, посмотрите, выписано, подробненько, сами же эпидантичности ему сказали, да, есть. Вот поэтому здесь, потому что скорость медленная, потому что вот на этих вот на мелочевочках акцентики, это важно. Он не совсем может быть устойчивый здесь, чуть прыгает самооценка. Посмотрите, размер не слишком сильный, так сказать, приконтролировано одинаково-одинаково. Не обсессивный почерк, нет, не обсессивный, чуть прыгает у него. Несмотря на эти строчки, казалось, то, что сложного, если у тебя уже листочек-клеточек. Зато подпись какая, более уверенная. Тем не менее, это аркады. Раз, вот здесь разброс. Но он тоже в таком стоячем почерке. Немножко другие значения будет иметь. Поехали дальше. Еще один почерк. Что здесь у нас размером? Большой, да. С учетом того, что это формат А4. Написан в форме приказа, это «шапка сверху». Куда мы пойдем в табличке? Что для него возьмем? Вниз, да, что там у нас про него? Импульсивность, рев, ревность, быстрое закипание, истеричность, мания величия. Да, да, мания величия, посмотрите, он огромный этот размер. Импульсивность, ревность, быстрое закипание, истеричность, мания величия. Да, да, да, да, да. да отсутствие реалистичности сюда же как уже как потеря объективности посмотрите какое расстояние здесь между строками уже чрезмерно тесное причем посмотрите насколько есть уже степень выраженности что вот этот крупный аномально уже крупный размер его очень много он слишком крупный мы это возьмем куда возьмем доминанты Посмотрите, как он здесь заходит просто. Вот ему все равно, что там соседняя строка идет. Посмотрите, он ее практически пересек. Здесь тоже. Здесь он дошел до низа средней строки. Насколько ему вообще вот все равно, если там строчка нет. То вот здесь то же самое происходит. То есть это не один раз случайно он залез. Это уже тенденция, уже повторяется. Вот здесь тоже фактически вниз уже в следующей строке. То есть совсем уже здесь такая крайняя степень выраженность и отсутствие реалистичности. Воображение брать не будем. Я здесь пузыриков вверху не вижу. Я вижу здесь претенциозность на высокий интеллект в виде буквы «Р» уходящий вверх. Как такового здесь, но ну, средненький он как вы видите, среднее написание букв, и чрезмерность и поверхностность, и бурный темперамент, и импульсивность, ревность, здесь средняя крупная зона, зависть, быстрое закипание, выбросы, Посмотреть ульсивные, истеричность, желание величия обязательно. При таком крупном размере, вот эти выбросы, он очень конфликтный, здесь с рукоприкладством еще. Не следит за своими руками абсолютно. Вот тоже брала его для статьи про конфликтность. Более чем подходит. Более чем. С точки зрения почерка интересный товарищ. Понятно, я думаю, с размером почерка, мелким и с крупным. И как смотреть, если примерно одинаковый. Такой тоже может не всем и стандартный.